Сегодняшний вебинар по эзотерике. Давайте быстро поставим плюсики. Видно меня, слышно меня и начнем. Так, сейчас я посмотрю, началось или нет. Ура, началось! Надо поубирать свои бумажечки все, чтобы они вас не отвлекали и не мешали. Сегодня я постараюсь быстро ответить на ваши вопросы, которые вы задали. Вопросов 98. Также вы сейчас зададите вопросы. Сейчас я посмотрю, слышно или нет. Или нет? Слышно. Все. Фух. Итак, сегодня я опубликовал пост в своей группе в Фейсбуке в группе «Дуйко Кайлас ЕРТЕ». Он называется так. Под этим постом вы можете задать мне свой вопрос, я на него отвечу в сегодняшнем вебинаре по эзотерике, который будет проходить в 18.00. И именно сейчас он проходит. Итак, я открываю ваши комментарии, их 96. Открываю все комментарии, предыдущие, и начинаю отвечать. Итак... Сейчас много событий, которые идут в, на территории э, России. Много событий, которые происходят у нас, а я нахожусь на территории Украины. Слава Украине! Сегодня человек написал, что он бы хотел, чтобы я проводил вебинары на э, украинском языке. Я же хочу вам сказать, что наша школа, она международная. И я могу проводить вебинары и на других языках, включая идиш, включая иврит, включая немецкий, включая английский, включая украинский. Но дело в том, что охват тех людей, которые являются не только украинцами и не только не только украинцами, а являются еще и людьми, которые вышли или выходцы постсоветского пространства. Это могут быть казахи, узбеки, киргизы, это могут быть люди, живущие на территории других стран и имеющие гражданство Америки или США, Германии какой-либо европейской страны или африканской и так далее. Хочу сказать, что в большинстве своем эти люди разговаривают либо на своем языке каком-либо, там армянском или там немецком, английском и так далее. И дополнительно они знают еще русский язык. Я ориентируюсь как раз на этих людей. В, на улице, где-либо на заводе, при общении с людьми по телефону, я стараюсь и в большинстве своем спелкуюсь украинской мову, Поэтому давайте не будем меня обвинять в том, что я не являюсь поклонником своей страны, не использую язык своей страны и так далее. Наша международная школа является международной и принята в нашей международной школе для удобства пользователей читать семинары на русском языке. А нужно будет, будем читать на английском. Итак. Несколько слов о том, что же такое эзотерика. Эзотерика ⁇ это наука о эзо. Тайная, терика ⁇ знание. Таким образом, тера ⁇ знание, эзо. Э, тайная. Или тера может переводиться как Земля, а эзо ⁇ тайная. И тайное знание, тайная земля, тайная наука говорит о том, что это тайна. Именно поэтому я хотел бы вам сказать о том, что вы там недопонимаете, не понимаете или думаете, что это так не работает и так далее, говорит о том, что вы тайн не знаете. А для того, чтобы знать тайны, вам необходимо начать заниматься эзотерикой несколько слов об этом, как это сделать прямо сейчас, или сегодня, или в любой другой день, перейдите на мой сайт Дуйкогуру и начните изучать первую ступень или первую обновленную ступень эзотерической школы Кайлас. Это 10 занятий, каждое занятие по 2 или по 3 часа. Всего, вместе, всего получается 30 часов информации. Это тайные знания, которые в обычном таком виде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 Итак, Лариса Дитко. Добрый день, Андрей Андреевич. Дочке 21 год, заикается с трех лет. Можно ли эзотерически помочь в излечении? Есть целый ряд таких эзотерических практик. Что такое эзотерическая практика? Это ментальный образ или по-другому представление. Если представлять что-либо, то можно помочь человеку. Как это работает, я объяснять не буду. Это тайна. А вот как узнать, что это за тайна? Проходите мои ступени. Итак, первое. На протяжении дня представлять, будто язык завернут, и он через горло находится и лежит, аж упираясь в лоб. Мысленно представляете, будто вы этот язык вытягиваете изо рта и распрямляете, чтобы он был ровный. Делать это необходимо, представлять, вернее, необходимо на протяжении дня, там 10-15 раз, когда вспомните. Делайте один месяц, эффект будет визуально виден. Второй Метод. Когда человек спит, то скажите предварительно человеку, что я тебя приду и ночью разбужу. И когда человек будет спать, вы должны подойти, разбудить быстро человека. И когда он будет в сонливом таком состоянии, попросите сказать три простых слова. Сказать, привет, меня зовут там, или моя мама, или мою маму зовут Оля. То есть вас зовут Лариса, вот пусть она скажет, меня зовут там, мою маму зовут Лариса Дитко. То есть, пусть скажет три каких-нибудь слова. Делайте это каждую ночь. Ночью это делайте два или три раза. Сделайте так 5-7 раз. Разбудите, пусть скажет что-либо несколько раз. После чего пусть ложится спать. Через два часа можно еще раз разбудить. Сделайте это пять или семь дней подряд, один раз в месяц. Где-то через два месяца вы увидите очень заметные, ярко выраженные улучшения состояния такого, у такого человека. И с чем это связано, тоже объяснение имеется. Просто это вы попросили, я вам объяснил, каким образом необходимо работать. А объяснять, как это работает, это уже эзотерика. Итак, Гульмира Кадролива. Подскажите, пожалуйста, как справиться с обидой на сына, сколько пробую практик, но ну, никак не могу его простить. Спасибо большое за совет. Мы так устроены, что э, каждое событие, которое появляется в нашей жизни, фактически является событием, из которого мы должны сделать вывод. До момента, пока человек не делает определенный вывод, его мучают какие-либо качества. То есть вот вы не сделали вывод, и вас события эти мучают. Э, не можете сделать вывод. Каким образом необходимо сделать вывод и какой он? Смотрите, те выводы, которые вы делаете сейчас, эти выводы, они не могут помочь вам справиться с чем-то. Тогда вывод находится на другой поверхности. Если нарисовать это все, то будет выглядеть так. Вот смотрите, допустим, у меня забрали деньги своровали и заняли у меня забрали деньги своровали заняли сначала а потом своровали человек не выходит на связь я обижаюсь это последние деньги меня это беспокоит я очень злюсь на этого человека смотрите человек обычно говорит этот человек виноват Второе, я в чем-то виноват и так далее. Для кого это вывод? Если человек так думает, я виноват там, или кто-то виноват, то решение не приходит. То есть, если человек злится на того человека, который занял деньги, если он его ненавидит, то он решение не принимает. Когда его может отпустить? Он должен стать на противоположную сторону. На противоположной стороне нужно, на противоположной стороне нужно сказать себе, я идиот. И вывод больше никогда, никогда никому не займу. И дальше я не лох. Человек говорит: я больше никогда никому не займу, я не лох. А вот этот, кто у меня занял, отдаст мне только другим способом.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 Мужчины и женщины часто загоняют именно из-за этого вот в какие-то такие проблемы. Анна, Анна Авакимова, пошли проблемы одна за другой, просвета не видно. Что делать? Сейчас мы живем во времена, смотрите, что происходит. Российская Федерация начала войну с Украиной. Мы построим мир, захватим территории, назовем их своими территориями и так далее. Но сейчас не об этом. Побомбим города, разрушим там деревни. У меня знакомая, директор, директор пологового, это родильного, родильного дома, который находился рядом с моим заводом. Вот в первые дни войны там шли русские на танках и выстрелили в этот роддом. Вопрос, зачем? Кто-то мне может объяснить? Ладно, это не, не тема. И как это влияет на весь мир? На весь мир это влияет следующим образом. Uh, весь мир помогает украине там uh, в китае был ковид он шел там три года у них нет денег потому что uh, больше 60 миллионов человек остались безработными потому что был к а сейчас многие страны начали смотреть или оптимизировать свои покупки. Вы знаете, что Китай в большом количестве производит всегда все ненужные вещи. А мир от просто нечего делать, постоянно покупает там миллионы совершенно бесполезных каких-то вещей, которые человеку в жизни обычно могут пригодиться один или два раза в жизни. Так, Германия, Евросоюз оптимизировал свои доходы, то есть люди начали меньше покупать ненужных вещей. Америка начала меньше покупать ненужных вещей. В Китае это вызвало большое количество безработных. В Индии вызвало большое количество безработных. Безработица сейчас появится как итог. Появится и в Казахстане, и на территории всех стран и так далее. То есть то, что раньше было для человека, с легкостью он мог там, быть посредником. Или с легкостью он мог что-либо найти дешевое и продать кому-то чуть-чуть дороже. То есть быть посредником, представлять какие-либо услуги, быть человеком, у которого есть много там, возможностей, объединяясь в какие-то корпорации и так далее, в какие-то системы. Сейчас мы переходим ко времени, которое мы уже, кстати, переживали. Это время такого всемирного кризиса. Это время кризиса и это время, когда необходимо пересматривать свое мировоззрение. Свое мировоззрение необходимо пересматривать в сторону, первое, что я умею делать, тире, этим и буду заниматься. Второе, я ничего не умею делать. Тогда, к чему я могу научиться быстро? Третье, если я обучаться не могу, если я ничего не умею, то третье, где я могу себя применить? То есть работать нянькой. Ну и так, первое, у вас есть там, бухгалтерская, бухгалтерский, вы, допустим, знаете бухгалтерский учет, но не хотели раньше работать. Сейчас, когда нет возможности найти работу, как вы раньше могли работать где хотите, что вам нравится и так далее. То сейчас уже выбирать, что нравится, не приходится. Нужно выбирать то, где будут платить. Выбираете работу бухгалтера, идете и начинаете работать. Второе, у вас нет работы бухгалтера, вы ничего не умеете делать. Переходите к образовательным курсам, начинаете искать, что бы вы могли делать. Это могут быть услуги, там, ресницы, ногти у мужчин, это там какие-то специальности, сварщик и так далее. То есть э, охранник, то есть вы начинаете обучаться чему-то и начинаете пробовать в этом зарабатывать. Третье, уже возраст такой, что обучаться уже поздно и нет возможности, и не хочется. Ну, тогда сами себе отвечая на этот вопрос, говорите, каким образом можно оптимизировать это время, где я могу быть полезным, чем я могу быть полезным в этом мире для того, чтобы зарабатывать. Поэтому, когда человек говорит, пошли проблемы одна за другой, просвета не видно, что делать, я хочу вам сказать, нужно видоизменять свое мировоззрение. Ну, хочу вернуться, в общем-то, в тему. Помните, я когда-то говорил, обычно человеку плохо и проблемы возникают в тот момент, когда человек определенным образом живет, вот на примере, допустим, богатых и бедных людей, неважно из-за чего человек становится богатым, потому что есть одна сторона, там много трудился, много работал, там был более хамовитый или более хитрый, там добился результатов, во власть ворвался и так далее, смог там забрать, своровать, намутить, э, отмутить. И так далее. Ну и второй вариант. Там очень умный. Начал зарабатывать, сделал свою компанию, заработал деньги сам своим путем, там все смог купить. И так далее. И если это убрать, то есть это конкуренция по принципу ума или силы. И оставить чувства, потому что я как эзотерик обычно обращаю внимание немного на другие элементы. Я обычно говорю, что не наши мысли создают будущие события, а наши чувства создают будущие события. Чувства, которые формируются сегодня, которые формируются ежедневно и формируются сейчас, создают события в будущем. Вот, нервы сегодня создадут плохие события завтра, переживания сегодня создадут плохие события завтра. Радость сегодня создаст прекрасные события завтра. Почему так устроено? Смотрите, богатый человек, тире, у него больше возможностей одежды, есть где жить, есть где спать, его любят, он там здравоохранением пользуется, там платным и так далее. То есть он больше в комфорте находится, тире, радости больше. Второй человек бедный, нет возможности на здравоохранение зубы лечить, нет возможности детям что-то покупать, на работу устроиться, невозможно жить ни за что, я там пенсию не получаю и так далее, тире, это приводит к большому количеству страданий, появляется чувство страдания. Если убрать где больше чувств, то у богатого, если убрать богатый и убрать бедный, то получится даже не так, поставить богатый равняется Чувства, которые радостные, бедные, обводим чувства, которые страдальческие. Тогда как можно изменить свою судьбу для того, чтобы просвет пошел? Помните, я говорил, что человек устроен по принципу воздушного шарика. Вся наша жизнь – это некая гора, по которой карабкается человек. Наша жизнь – это гора навстречу к Богу, большой духовности, большому гуманитарному росту, к человеколюбию и так далее. Вот так устроен человек. У него есть две силы. Одна может его приводить к тому, что он будет скатываться, а другая может приводить к тому, что он будет подниматься. И вот здесь находится душа, которая реагирует на наши чувства. Если чувства радостные, если чувства возвышенные, если чувство посвященные любви, если чувство посвященные какой-то созиданию, человеколюбию, доброте, то это поднимает, и человек в жизни больше получает. В случае, если чувства плохие, угнетения, ненависть, обеспокоенность, тревожность, там злость и так далее, ненависть по отношению к окружающим, то эти чувства утягощают. Вот видите, водухотворенные чувства и низменные чувства. Низменные чувства заставляют человека скатиться, водухотворенные – подняться. Все примитивно просто. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Просвет будет побольше хороших чувств. Здравствуйте. Может ли человек, который выбирает путь целителя, проходить стенание? естественно для того чтобы вот смотрите еще если человек не делает выводы в своей жизни то есть он не сделал выводы в своей жизни то его жизнь может заставить испытать стенания каким образом? Человек занял деньги, его киданули. Человек обвинил этого человека, который его киданул. Вывод не сделал и сказал, "Та да, нет, это просто человек дурак и так далее. Потом снова занял или вновь занял деньги, потом вновь занял деньги. Так и не сделал вывод. Его нужно наказать. Конечно, наказать за то, что он не делает вывод. Каким образом? Ну, заставить его голодать или заставить его страдать. Это все называется стенами. Вот для чего, что такое есть проблема? Проблема есть стенание. Какое, какое стенание? Стенание тела, духа и души. Таким образом, если в жизни все плохо, то что хочет от человека Бог? Если в жизни все очень плохо, то Бог от человека фактически хочет, чтобы этот человек начал получать, застав, заставляет человека совершить расчет, заставить человека совершить расчет в виде страдания. Таким образом, в случае, если человек говорит, у меня проблемы, я не знаю, что делать. Что нужно делать? Физические сильнейшие упражнения, так, чтобы сильно потеть. Второе, обязательно голодание. Вот как я выходил из проблем в свое время. Я начал бегать, бежал так со всей силы, чтобы уже не было сил. Поднимал тяжести, после чего голодал, там один или двухдневный пост держал. И таким образом очень быстро проблемы исчезали. Вообще хочу вам сказать, что это один из вариантов решения проблем в жизни. Очень помогает очень тяжелая физическая либо работа, либо физические упражнения. Есть еще третий вариант. С может являться неудобные медитации. Когда человек во время медитации испытывает состояние, что ему нужно там почесаться, он неудобно сидеть, все занемело. Вообще любая боль, которую испытывает в этот момент человек, является элементом расчета. За те глупости, за то глупостное поведение и невозможности своим... Разумом додуматься до того, что же человека хочет Бог, заставляет человека, извините, у Бога же нет палки, он же не может по попе дать, вот заставляет человека испытывать такие стенания или страдания. То есть это либо боли какой-либо, физического недуга, ну и можно это все избежать, если... Начать там практиковать мантры или читать молитвы, либо поститься и голодать, либо там, ну вы понимаете, о чем я говорю. Конечно, в случае, если человек выбирает путь целителя и у него начинается стенание, конечно, так может быть. Когда человек начинает заниматься исцелением, то первое, чем он начинает работать, он исцеляет своим состоянием доброты, радости, которую он накопил. Когда-то на первой ступени уже говорил, что есть понятие в нашей школе, называется псих. Психическая энергия. Психическая энергия это энергия, которая возникает в тот момент, когда человек от чего-либо в жизни испытывает состояние удовольствия. Он испытывает состояние удовольствия, так накапливается психическая энергия. Радость приносит удовольствие, там, наслаждение приносит удовольствие. То есть он, по идее, увеличивает количество допамина. То есть у него появляются вот эти все элементы, он их потом реализует у другого человека, который болеет, передавая вот такую энергию этому человеку, фактически излечивая его. А берет фактически карму этого человека на себя и может от этого болеть и... Расчетом этого всего могут быть стенания. Именно поэтому я часто говорю тем людям, которые начинают заниматься целительством, первое, подходя к человеку, используйте свое духовное имя. Второе, учитесь накапливать состояние доброты, учитесь накапливать состояние радости, учитесь проявлять радость и находить ее в минимальных элементах жизненных проявлениях. А Найт то Но Скажите, пожалуйста, те цифры, которые вы дали во время войны для Украины, для, для всех людей, которые на планете Земля находятся. Можете использовать это цифры от войны. Лариса Андрея Андреевича, подскажите, пожалуйста, где мне лучшая доля складывается в Украине или в Польше? И если в Украине, то когда лучше вернуться? Краще, краще будет вам залишатися в Польше? Не повертайтесь так. Еще рано, но вернуйтесь. Повертайте... Краще буду в Польше у вас. Эрна Асатурова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я счастлива, что я ваша ученица. Спасибо вам и вашей семье за все, что вы делаете для людей. Хотела узнать в одном из вебинаров. Вы сказали, что у себя в регионе начну исцелять людей. У меня профессия повар. Были планы, сейчас я встала на раздумье. Что же делать, как мне быть? Можно узнать, когда это произойдет, как мне быть. А что вы ожидаете, что к вам придут постучаться в ворота и скажут, давай нас излечи? Как? То есть, что вы что вы у меня спрашиваете? То есть, если вы хотите быть целителем, будьте. Если вы хотите оставаться поваром, оставайтесь. Что вы от меня хотите? Когда это произойдет? А как я знаю, когда это произойдет? Что вам мешает, скажите? Я чуть-чуть не понял. То есть, кто должен это сделать? Люди должны вдруг подумать, что вы целитель вдруг начать к вам приезжать и вдруг вы начнете исцелять то есть как вы себе это видите? не понимаю я как это должно произойти слушайте я хочу поцеловать свою жену и буду ждать чего я буду ждать только непонятно хочешь что-то сделать встань пойди и сделай Обратился человек и говорит, Андрей Андреевич, там, мы были раньше в Пхаламе, сейчас мы не в Пхаламе, помогите мне, мне нужно обязательно в Пхалам. Хочу сказать вам, что в Пхалам можно прийти только в начале года, других вариантов попадания в Пхалам на протяжении года ну, никаких, то есть человек должен в Пхалам записываться только в начале года. Людмила, скажите, будь ласка, че не сыты померлой подруге едите, хочет меня видать одяг? Можно? Можно все в порядке, это никак не подействует на вас. Магма, добрый вечер, можно эзотерически избавиться от тиков, особенно тики на языке. Чем это связано? Спасибо, уважаемый. Тики на языке связаны с судорожными явлениями. Обычно это может являться проявлением неврологического заболевания, Дистонического заболевания, это спазмирование сосудов. По моему мнению, я так думаю, что убрать это можно просто обычным цинком. Попринимайте цинк высокой дозировки и сделайте это на протяжении 10-15 дней. Такие тики на языке исчезнут. Инга житня, поделайте массаж шейного отдела, походите к массажисту. Допустим, 15 массажей в месяц. Инга Житни, Андрей Андреевич, расскажите, как на фоне войны и новостей восстановить пси-энергию. Как снова обрести или приобрести звучание силы, личной силы, заряда положительной и созидательной энергии. Спасибо, любим вас. В эти времена информация, которую вы должны получать, вы должны для себя определиться. Это определение, оно должно быть таким. Вы, я понимаю, вы устали вам нужно знать новости и так далее. Но вы должны определиться, вы соучаствуете или живете. Вот если вы соучаствуете, то у вас будет забираться энергия. А если вы живете, то энергия будет появляться. Дело в том, что я уже говорил сегодня, тот, кто соучаствует, то это выглядит так. Постоянно быть в... Я понимаю вас постоянно быть в ритме новостей, постоянно смотреть, там, какие события проходят и так далее. Но вас это измотает. Если это делать утром, в обед и вечером, вас измотает. К чему это придет? Начнутся неприятности. С чем они связаны? Неприятности связаны с тем, что если ты не участвуешь в войне, то ты должен вспомнить свою миссию. Какая ваша миссия? Вот лично у вас, сын житьня миссия такая. У вас есть ребенок. Он должен вырасти. Этот ребенок должен... Или два ребенка, по-моему, у вас даже. Есть мама еще. Вашему ребенку нужно дать образование. Ему нужна будет квартира. Ему нужно и второму ребенку. Нужно будет обеспечить в дальнейшем, хотя бы там до 20-30 до лет, возможность получить и хорошее образование и так далее. Скажите мне, кто это должен сделать? Бог или вы? Так вот, вам необходимо там отключить и переключиться на то, что называется жить ради кого-то. Жить ради себя, жить ради идеи, жить ради своих детей. Включить вот эту псиэнергию, как я обычно это говорю, психануть. То есть психаните на то, перестаньте смотреть новости, перестаньте в этом участвовать, перестаньте в, этом, в это погружаться, Найдите вновь энергию и начинайте созидать, посвящая каждый день своим детям, их будущему, своему будущему. Ну вот так. Как энергетически увеличить энергию? Есть коды, это Ал на вдохе, Ха на выдохе, ала на вдохе, Ха на выдохе, Фи на вдохе, Ля на выдохе. Ну вы знаете их, вы проходили мои морские курсы вводя себя и представляя, будто на, вокруг вашего тела вот такой толщины огненная нить такая. Вот такой толщины. Это даст вам заряд энергии. Психонить, живите ради детей, живите ради будущего. На самом деле, если война – это большая система энергетическая, это эгрегор. Если человек подключается, вот слушает о войне, думает о войне, я понимаю все, Но вы либо участвуете в ней, либо не участвуете, то есть если вы в ней участвуете, то если вы не отдаете ничего, ни деньги, ни финансы, то она будет забирать вашу энергию. Поэтому когда вы переходите, любые новости, любые, любая информация и так далее, если она занимает много времени, вы просто отдаете часть своей жизни и вливаете это в костер войны. Хотите как-то помочь войне, заработайте, перечислите деньги для того, чтобы там помогите как волонтер там, или помогите финансово этой стране и так далее. Вот как надо. А если просто новости ничего не делать, то вы отдаете энергию в чистом виде, она горит и из-за этого погибает больше людей. Новости нужно смотреть в виде новостных сайтов. Там, где есть на, написанное. То есть берете так, в гугле пишите «Новости Украины». Пишите за последний день или за последний час. Прочитали все новости, ну и все. На следующий день читайте вновь новости. Читать нужно новости, а не смотреть. А то, что будет, будет хорошо. Сейчас, из-за того, что, по моему мнению, из-за того, что э, сейчас... Э, Россия заявляла, что она воюет с НАТО, это заявления были сделаны многократно, об этом говорится, это говорил и Песков, и Лавров, об этом говорила Симонян, и там э каскадеры, хотел сказать, ну ладно, и Соловьев и так далее. Ну вот, если они с НАТО воюют, то тогда они говорили, что если не дай бог НАТО войдет, то мы всем там конец, при этом говорят, что они с НАТО воюют, отлично. НАТО не брала Украину до того момента, пока войны не было. Потому что говорили, если начнется война и будет, и будет НАТО, то тогда будет ядерный удар и так далее. Сейчас, когда определили, что территории, конечно же, объявят войну, и в этот момент Украину 100% тут же возьмут в НАТО. Поэтому то, куда идет на сегодняшний день Россия, и куда ее ведет лысый карлик? Это, конечно, очень печально и нехорошо. Знаете, я сегодня. У меня есть канал такой, называется Тибетская формула. Спасительные рецепты. Есть такое видео. Я когда-то это видео записывал, когда-то, когда я очень болел в онкологии, ездил по всей Украине и по России, там где только не ездил. Общался с целителями, хотел книгу написать. Такая целительница была из Красногвардейского района Крымской области, села Черновка. Я к ней ездил, и она очень интересная, она вычитывала молитвами, яйцом, воском выливала, и у нее было целый ряд вот таких очень нетрадиционных, и очень таких необычных способов лечения человека и они были очень эффективны потому что люди к ней шли в большом количестве где медицина не может помочь такие люди помогают и мне помогла кстати у меня была проблема она мне помогла и я ее попросил заплатил ей там какие-то деньги она очень бедный человек ну, не берет ничего, она там за свои вот эти вот все темы, там скажет, люди ей бросят, там если дадут ей что-то, хорошо, если не дадут, то она специально ничего не просит, то есть как бесплатно, но ну, бедственное такое существование она вела, муж еще у нее там такой постоянно не трезвый сколько раз я приезжал, я ей заплатил деньги и говорю, вы бы могли мне хоть немножко там что-то рассказать, как вы делаете? Она мне показала, как яйцом она выкатывает к списку того, как это делают все остальные, какую молитву читает, как воском отливает, и там она еще на олово отливала и так далее. И интересный ряд таких... Нетрадиционных способов в мою копилочку, которыми она лечит людей. Вот один из нетрадиционных способов это пить каленую воду. То есть необходимо было, брать, необходимо было брать гвоздь, его накалять этот гвоздь, опускать его в холодную воду, так несколько раз делать, после этого выпивать. Вот если у женщины климакс, если она такую воду пьет, то климакс отступает. И я об этом рассказал на своем семинаре «Тибетская формула спасительные рецепты» просто так, потому что у меня есть ну, сотни просто людей, которым я такое советовал, и они действительно избавились от климакса в дальнейшем. А Кто не переживал климакс, тот, конечно, не поймет, какие это страдания. Гипергидроз на фоне климакса, приливы, плохое общее самочувствие, кровотечение там, и прочее, прочее, что может быть. Приливы – это все изматывает, люди становятся нервными, беспокойными и... – это, как правило, очень сложно лечиться. Есть что, там, сольфея попили, или там, морковку попили, или там, какую-то таблетку гормональную, и все прошло. А есть люди, которые могут болеть там до 5-7 до лет, и это их очень истощает. Ну и вот для таких людей, как альтернатива медицине, которую советовала эта женщина, я дал. И после этого было, это видео набрало за два дня, по-моему, полтора миллиона или два миллиона просмотров. Позавчера его опубликовали, вот до сегодня он набрал уже полтора миллиона просмотров. Я посмотрел, какие комментарии. Так вот, у меня есть программа, я могу э, провести исследование, какие комментарии там положительные, какие отрицательные и так далее. И вот такая вот ситуация. 60% негативных комментариев и где-то... 20 процентов положительных комментариев. После этого я зашел в аналитику данного видео и посмотрел аналитику: 60% людей, которые написали комментарии, негативные. То есть они начинались с мата или с хамства, они начинались конкретно с пожелания, там, чтобы там лучше гвоздь себе в сунь и там дальше сами придумайте куда. Причем так люди чужому человеку пишут гадости матом, начиная с мата. Вот эти 60% это были жители Российской Федерации. Почему? Скажите мне, почему нужно матом ругаться? Почему? Почему? Откуда столько хамства? Почему? Это же некрасиво. Почему нужно думать как хам, жить как хам, ругаться по-хамски и общаться по-хамски? Я многократно об этом говорил, даже во время проведения своих морских курсов. Это было наглядно, постоянно. Приезжают жители и начинают постоянно ругаться. То есть нужно, не нужно, при общении с учителем вечный мат. Что это такое вообще? Это и называется дно. Помните, я говорил? Низменные чувства, поесть, поспать, поматериться. И возвышенные к Богу. Понимаете? Вот... У меня в семье сложилась непростая ситуация. В своей 27 я до сих пор живу с родителями, работаю. В последнее время мы часто и слишком редко, резко начали ссориться из-за того, что им не нравится мой мужчина. Они буквально внушают мне, что он меня не любит, использует, найдет другое, а меня выбросит. И видимся с ним в две недели на выходных, так как он работает в другой области. После ссор с родителями начинаю сомневаться в его чувствах ко мне. Скажите, как мне себя вести с ним? Действительно ли он меня любит? Или правда используют ли? Если у нас с ним будущее? Спасибо за ранее за ответ. Ваша ученица второй ступени. Все дело вот в чем. В случае, если ваши родители они счастливо живут и у них счастливый брак, они прожили в любви, у них радостные отношения были. В случае, если у них радостные отношения, они живут давно, в случае, если мама такая счастливая у вас, там радостная, то тогда их комментарии к ним следует прислушаться. В случае, если ваша мама, она там выпивает постоянно, там нервная материца, всех ненавидит, там у нее ничего не получается ни в жизни, ни в бизнесе, как попало живут с отцом и так далее, то тогда не нужно слушать то, что они говорят. Здесь еще, здесь еще не очень понятно, сколько по времени у вас идут отношения. Если мужчина хочет отношений с женщиной, то он не должен приезжать раз в две недели. Он должен взять свою женщину и вместе с ней начать жить, увести ее к себе, там, получается, не получается, и начать отношения, начать жить. Или приехать к своей женщине и начать жить у нее. Это такая особенность. А когда раз в две недели, это даже отношениями, отношениями назвать ну, и сложно, и не нужно. Я, если честно, противник таких отношений раз в две недели. Я за либо конкретно начинаем вместе, либо конкретно лучше этого не нужно. Хотя в вашем случае нужно с ним жить или нет? «Слушайте, родители. Серго Туркадзе. Я ученик шестой ступени, не могу продвинуться дальше, так как не вижу свое сознание. Объединил в практике двух ступеней цицилиндр, котел сублимации, ваджарный котел. Но можно ли с вашей помощью на расстоянии увидеть свое сознание, то самое голубовато-серое с красным кантом без него?» Про кнопку благодарность помню. Серго, закройте глаза. Посмотрите на мой палец сейчас. Закройте глаза. Смотрите на мой палец сначала. Я сделаю три вот таких движения. Закройте глаза. Поставьте указательный палец и тоже сделайте три раза такие движения на вдохе. Раз, два, три. Делайте выдох. Сидите с закрытыми глазами. Посмотрите вверх, влево, вправо, вниз. Еще раз. Вниз, вправо, вверх, влево. теперь Постарайтесь смотреть левый глаз в левую сторону, а правый в правую. Вот сейчас вы видите свое сознание. Не торопитесь, можете написать, увидели или нет. Сейчас оно начнет. Увидите его оболочку и начнет видеть голубенькое или там красненькое. вы Выццкая. Скажите, пожалуйста, эзотерически можно избавиться от белок на своем участке? Я живу в Канаде. У нас во дворе каждый день полно белок. Очень пакостят. Грызут все подряд, даже колеса от велосипеда. Забор для них не помеха. Лазят даже по кирпичной стене дома. Что можно сделать? Эзотерически никак. Эзотерически я не умею. Я не знаю, ничем помочь не могу, извините. Светлана Стрюкова. Спасибо за все, что делаете. Подскажи, Вероятно, есть какие-то там... Есть какие-то методы, которые а, могут разогнать белок. Может быть, там громкие звуки, которые создаются, там какая-нибудь технология, а, там, а, которая будет пикать, там, или что-то делать, чтобы пугать. Вероятно, что-то такое есть. Подскажите. Самым простым способом с белками является метод недопущения. Уберите все, чем может питаться белка. Соберите земли орехи, желуди, плоды, купите герметичные баки, приобретите специальные кормушки для птиц, сажайте кустарники декоративные подальше от дома на клубные, натяните пластиковые сеты. Держите белок подальше от дома. Как отпугивать белок? Напугайте их звуком, попробуйте воздействием светом. Известно, что белки с удовольствием путешествуют по кабелям. Если белки пробрались на чердак, слушайте, есть тысячи здесь, есть ловушки для белок, одноместная автоматическая клетка-ловушка, приманки, отпугиватели, электронные отпугиватели белки со светом и так далее, мигающие стробоскопы, мигающий стробоскоп за 20 долларов, разбрызгиватели, специальные средства, которые репелленты от белок, слушайте, тут хватает всего, зачем такие вопросы вообще? Пройдите, пройдите в интернет, пусть он вас научит. Зачем вам еще эзотерически? Светлана Стрюхова, спасибо большое за все, что делаете для нас. Очень рада быть вашей ученицей, мирой вашей семье. Подскажите, какой период делать практики после четвертой обновленной ступени, перейти к пятой? Можете переходить, я даю вам благословение. В каком возрасте жизнь пойдет на успех? Валентина Бондар. Где-то месяц назад у меня появилась сильная задышка. Подскажите, пожалуйста, с чем это связано? Она у вас связана. Сейчас я на вас посмотрю. Она у вас связана с гипертоническим заболеванием сердца. Нужно проверять сосуды сердца и само сердце, и следить за давлением. Василий Лищук, уже бич в я с вами каждого дня. О, дякую, дуже приятно. Марина Марина, как защищать близких от плохих людей, чтобы работала для всей семьи? Когда ставите ритуальную защиту, на Намахум, Климшраси, СВХ и так далее, представляете, будто в этой пирамиде находятся и ваши близкие. Василь Лещу. Довидая, Дриндрич. Друг и Рик открыть открытый свой пратил, еще завожая завыжди. Будьте ласка, продвигайте еще и чем. Черовдячный учен-школы. До речи, вся ваша проблема связана с тем, что вы чего-то завжди чекаете и на когось перекладываете. Вам не надо перекладывать ни на кого. Будьте инициатором, будьте руководителем, будьте начинающим. Начинайте, у вас все будет получаться. Хороший вид бизнеса будет, все, что связано с передвижением дороги, продажи на дорогах, велосипеды. Где есть колесо, там у вас деньги. Светлана Ахрименко, спасибо за книгу «От сердце». Слушала три раза, мудро, талантливо написано. Хочу спросить, это вы о своей истории в монастыре написали или нет? Какая вам разница? Анне Борисова, мне очень вообще человек написал книгу и просто ее выложил. Я эту книгу писал несколько лет. И у меня и задача была не истории выкладывать, а дать людям возможность к тому, чтобы люди могли увидеть, что там есть определенные эзотерические тайны. Вообще одна из тайн данной книги – это то, что человек, который читает эту книгу, при окончании чтения этой книги становится добрым. То есть это и была идея. То есть вот это ваджарное сердце, оно должно по идее открывать ваджарный котел. Идея моя была такая. Я хотел написать семь книг. То есть Ваджарное Сердце из этого цикла должно было открыть четвертую чакру человека. Там Аэропорт, это уже написанная книга, она должна открыть седьмую чакру человека. Там Дебели, по-моему, я назвал, там о женщине. Это первая часть вот этого цикла Ваджарное Сердце. Она должна открыть первую чакру. То есть вот такие книги, я их собирался выпускать. Но есть минус этого всего. Дело в том, что времени я потратил на это много. Книгу я издал в своем издании и сделал аудиокнигу. Аудиокнигу я тоже ее сейчас выложил в нескольких видах. Все это сделал бесплатно. Ну и как человек, который занимается бизнесом, я не увидел того, что это может приносить мне прибыль. Ну и сейчас на первое место ставлю то, что может приносить мне прибыль. Оказалось, что написание книг ⁇ это не благополучный для меня вариант, наверное, реализации. И, наверное, в данный момент, пока вот такое происходит в этом мире, все мои книги, наверное, еще в ближайшем, наверное, пятилетии особо не увидят этого. Мир, наверное, их еще не увидит. Ну а так, мне нравится писать просто, знаете, я люблю. И вот это жарное сердце» — это некая такая идея, которая должна взять человека за душу и дать ему возможность открыть сердце. То есть после этой книги он должен стать добрее, он должен почувствовать себя ребенком, он должен почувствовать или начать мечтать. Вот такая идея была там во второй части ваджарного сердца, она там по-другому будет называться, человек должен переступить, и уже там об ответственности такая история есть. История о том, как там в плен кого-то забирали. Это было время Великой Отечественной войны. Там есть история из будущего, которая связана с тем, что принималось решение, и не, ну, никак люди не могли понять, можно ли принимать решение, которое говорит там, автомат или там, компьютер, или ну, такой вот эзотерическая литература. Очень интересно. Мне неплохо получается писать, потому что я очень чувственный человек, мне нравится передавать чувства, и э, книги получаются хорошие. Буквально сегодня писал там часть вот этой книги «Аэропорт», очень хорошая получилась. Я могу сказать, что если посмотреть на «Ваджарное сердце», то книга «Ваджарное сердце» она в тысячу раз, вернее, «Аэропорт» в тысячу раз лучше и интереснее даже «Ваджарного сердца». Да. Анни Борисова, добрый день, пусть народ помирится, пусть мир появится, пусть уже что-то где-то на место станет, тогда буду думать о книгах, о чем угодно. Анне Борисова, мне очень понравился этот брелок. Некоторое время назад я его купила. Я не знаю, что это означает, этот символ. Сейчас объясню. Про звезду знаю вот полумесяца рядом со звездой, что значит. Смотрите, полумесяц слева и полумесяц справа обозначает деньги и творчество. Полуме... Пятиконечная звезда, которая находится в Пентакле, обозначает астральную энергию. Если человек поднимает над собой, то это богатство. Успех, который приходит через творчество и через предпринимательство. Вообще, магический символ богатства. Здравствуйте, королеву, королеву и ее супруга. Королеву и ее супруга. А, королеву. Угу. Захоронили в гробах, отделанных свинцом. Если в этом эзотерическая нота или же причина действительно другая, как нам это преподнесли? Конечно, эзотерическая нота есть. В целом, корона и сама система английского монархизма связана с глубинным знанием эзотерики. Я об этом очень часто говорил и говорил, что существует несколько направлений эзотерических. И вот одним из руководителей эзотерических направлений есть королева Виктория. Я об этом раньше рассказывал. Лао Манхелена, хочу задать я вопрос: какой эзотерической техникой прогнать нечестного квартиранта? Да так, чтобы далеко из города потом будет преследовать? Сожгите его, как я обучаю на первой ступени на свече. И этого будет достаточно. Рябчикова Алена. Подскажите, когда нам лучше с детками вернуться в Киев из Германии? Зимой или лучше здесь оставаться? Возвращайтесь аж февраль-март, аж в марте следующего года. Виталина Бондарь. Сейчас я в разводе, у меня две дочери, живем мы в Португалии. Долгое время живу одна. Скажите, будет ли у меня еще мой единственный, выйду я замуж? Единственный может и нет, а замуж выйдете. Татьяна Щербина. Парень не захотел воевать и убежал. Что его ждет? Дякую за ваш бессильный труд. Все будет хорошо для всех. Вообще не переживайте. Не будет ничего такого опасного, сверхопасного. И будет все хорошо. Для него 100% будет хорошо. Оксана Хабырова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня на еды на питание. Кулы московский карлик. Все когда-либо умрут. Просто это в его случае будет не быстро. Он доживет до преклонного возраста. И поверьте мне, вы просто... В нем, видите, единственного человека. И все думают, что это единственный человек. На самом деле это не так. Там вот этих людей, которые вдохновляют его, их очень много. На самом деле вся политическая картина и вся психологическая картина этого человека выглядит так. Он маленький, он никогда сам не принимал решения, он никогда не мог делать что-то так, чтобы он вот как человек, который цитирует, как человек, который не сам придумывает цитаты, а человек, который способен цитировать цитаты, придуманные до него. Я, допустим, тот человек, который старается сам цитаты создавать, потому что считаю себя достаточно умным человеком. А человек, которому 70 лет, который вспоминает цитаты из своего детства: нравится, не нравится, там, в сортире и там резиновая попа и так далее то есть это же не его придуманные слова это у него цитаты из его жизни и так далее то есть это человек который не творческий Человек-троечник, он ничего не добивался в жизни, ему дали власть, он не умеет ничего делать, у него интриги, есть люди, которые его поставили, которые им управляют, потому что он удобен. Ну и видя, дают ему там дворцы и так далее, сам по себе это слабый, очень такой незаурядный человек, который просто созданный бренд. Страшно то, что вокруг этого человека находятся сотни или тысячи людей, которые питаются от этого всего. Вот они заурядные, у них есть свои, э, свои задачи, у них есть свои внутренние, наверное, и силы, и желания, и так далее. Вот они могут влиять, вот они могут. И вот такие люди, в случае даже если, как вы сказали, московский карлик, там что-то с ним произойдет, то те люди заменят его и все продолжится. Это не решает вопросы, поверьте мне совершенно. Марина Верховец, знания, которыми вы делитесь с нами, очень цены, помогают во всем. Очень хотелось бы послушать, что вы для нас подготовили здоровье и счастье вам. Я для, вас подготовил, я для вас подготовил марафон. Скоро будет проходить марафон, вы можете...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 Мария Онила за дочку хотела спросить, она сейчас в Америке, когда ей можно возвращаться и лучше обустроиться в Америке? Лучше пусть обустраивается, изучает язык, живет там. Наталья, поинтересоваться зачастую, деткам выбирают имено легко, быстро, иногда даже после рождения, никак его не подобрать. Дочка родилась 19 на день Михаила. На ваше усмотрение, какие имена бы подошли? Хотим назвать Злата, посвятцам это Христа. Есть мнение, что двойное имя нехорошо. Я считаю, хорошо. Хотите назвать Златой, хорошее имя, можете называть. Здравствуйте, остаться мне в Британии, не могу здесь найти работу только на куриной фабрике. Смогу я со своей болезнью устроиться, не навредит мне эта работа по здоровью, навредит. Нужно ли там оставаться, нет. Старайтесь устраиваться в клининговую компанию, не идите туда на завод. Вообще, по возможности, возвращайтесь в свою страну. Андрей Андреевич, что со мной не так? В последнее время ссорюсь со своими сестрами. Хотя делить нам нечего. Что я делаю не так? Низкий поклон вашей ученицы и поклонница. Вы очень мечтаете. Перестаньте мечтать. Начните отвлекаться от своих мечтаний. И сестры перестанут на вас злиться. Клянусь вам. Вся проблема ваша в ваших мечтаниях. Андрей Андреевич, а будет новая? Восьмая ступень будет, да? Скорее всего, я ее проведу. Как вы относитесь к подходу формирования жизни Джо Диспенза? Отрицательно. Лена Олена, очень люблю слушать ваши вебинары. Спасибо вам за доброту и человечность. Вы прекрасный человек очень большой молодец. Мира и радости. Спасибо. Подскажите житерический способ избавиться от нежелательного соседства. В подъезде проститу... поселилась проститутка. Если метод убили, убедить человека съехать без конфликтов, как-то повлиять, прошла первую обновленную, спасибо большое. Напишите на входной двери «Осторожно гонорея» или «Осторожно сифилис». И перестанут, если человек приезжает к проститутке, будет подходить к двери, а там будет написано, бумажечка приклеена «Осторожно, вы можете заболеть сифилисом». И там клиент внизу подписаться. И на этом все закончится. То есть клиентов не будет. Вообще, каким образом убирать человека? Все очень легко. Берете и начинаете сжигать этого человека на свече. Первая ступень школы Кайлас. Представляете, будто там вы видите эту женщину, живущую у вас, и сжигаете на пламени свечи. Свечу используйте правильную, восковую. Мадави, ваши знания восхищают просто удивительно. Прохожу первый десятый СНГ, эффект Вау. Подскажите, скажите, стоит ли мне продолжать отношения со своим мужем? Да, официально разведены, но его, но есть сын. Смогу ли я найти кого-то лучше и, не пожалею, порву отношения? Наоборот, постройте хорошие отношения с вашим мужчиной. Он правда вас любит, и вы можете все изменить. Валентина Галякова, уважаемый Андрей Андреевич, как избавиться от подигра? Подиграк и оскорблений, унижений а моих коллег. Я и коди цитом медитирую, стараюсь игнорировать, а ситуации не меняется. Три года терпеливо, работа мне очень нравится. Подскажите. Почему плохо к человеку относится? Первое, человек не, не, не коммуницирует. Что такое коммуницировать? Улыбаться. Второе, с кем-нибудь общаться. Мило. Просто так, на любую тему. Почему еще бояться, что вы там рассказываете и так далее? Почему? Потому что осторонь. Знаете, как это выглядит? Один ведет себя осторонь, ни с кем не здоровается, всех боится все время, там голову вниз и так далее. У этого человека спрашиваешь, почему ты так делаешь. Он говорит, ну, потому что не раздражать тех людей, коллег, они плохо ко мне относятся. А вы начните коммуницировать, бояться тех, кто не коммуницирует. А если вы начнете со всеми улыбаться, спрашивать, как дела, там, принесете цветы какие-нибудь, начнете что-то там, кому с девочки давайте, ну, не сразу, а там, постепенно это делайте. А то задума, а то человек не коммуницировал, не коммуницировал иначе. Начните улыбаться, это первый способ вообще, это прямо очень важно. Начните улыбаться, перестаньте создавать вид, как будто вы человек от всего страдающий. У вас, ну, я вас просматриваю, у вас вот лицо такое, вы как будто от всего в жизни страдаете. Не надо страдать, будьте воздушны такой. Если у вас темный цвет волос, покрасьте в светлый. Если у вас светлый, покрасьте в темный. Постарайтесь изменить что-то в себе, но изменив Начните коммуницировать. Тогда вас будут воспринимать как начало другого человека. Как, пожалуйста, не делая массаж, не набрать на себя ненужного. Для того, чтобы не набрать на себя ничего ненужного, перед началом массажа произнесите свое духовное имя. Сейчас буду делать массаж не я, а и дальше свое духовное имя. Понятно?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 Абсолютно старайтесь максимально поддерживать своих близких и родственников. Это наша священная обязанность. Это правильно. Бог любит людей, которые священную обязанность имеют поддерживать родителей и близких, особенно своих детей. Добрый день, Андрей Андреевич. Чебо обахнуть по нам тактичную ядерную избровую? Нет, скорее всего, этого не произойдет. И это не произойдет, потому что, скорее всего, в ближайшее время Украина будет уже частью НАТО.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 Алена Тегетаева. Были оговоры в отношениях с моим мужчиной, которые дороже. Будет ли встреча, открытый разговор, восстановление отношений с моим мужчиной, когда? Ну, нет, скорее всего. Нет, скорее всего, отношения такие становятся потерянными. Нужно что-то в этом направлении делать. Вы должны быть инициатором, попробовать поговорить. Юлия Булаткина. Я читаю коды, чтобы выиграть в суде. Залишилось еще трошки. Остань, рывок. Можливо, есть какая-то новая практика, или мантра, или код, чтобы наверняка. На свече сжигайте суд. Здесь вы что хотите, чтобы я вам здесь давал коды и мантры? Это же все будет в Ютубе. Рита Кулинбекова, спасибо за все, что делаете для нас, за уникальную школу процветания вам. Во всем Учителя ученицы четвертой ступени после практики садхана и совпадения началось. Работа эзотерика, со мной. сын упал в школе, перелом ноги, учительница плохо относится к сыну. Посоветуйте его перевести в другую школу или в той же школе оставить, перевести в пятый Б класс. Мама очень болеет как ей помочь. Лечимся одно, лечится, другие болезни обостряются. Маме 70 лет. Вместе живем. Занимаясь разраб... разборкой, что запчастей, работа не идет, посоветуйте, пожалуйста, заранее. Спасибо. Смотрите, что необходимо делать. Сына лучше перевести в другую школу, да. Дальше. Мама очень болеет, как ей помочь. Мама очень болеет, как ей помочь. А... Есть же вот эти... Есть рекомендации, есть коды. Не так легко с этим всем. Найдите даже здесь, вот в группе Дуйко, Кайлас и РТЕ, где вы написали, там коды для здоровья. Почитайте для нее коды для здоровья. Позанимайтесь целительством. Там есть целый ряд этих семинаров и моих ответов, как проводить целительство. Вы, у вас у вас же есть ступени. Сколько вы там написали ступени у вас? Четвертая ступени. Там же куча всего. Там я рассказываю, как заниматься целительством, чем мы помогаем, как помогать. Неужели вы это не слышите? Это же мантры, я там не давал и кодов для здоровья. Не понял я. Татьяна, галерея Дарт. Уже три недели каждую ночь слышны шаги в доме, неприятно мешают спать. Что предпринять? В случае, если это духи ходят, возьмите серебряную монетку, положите в туалет и в чулан. И все, и перестанут ходить. Шаги. Не бойтесь этого. На вас это никак не скажется. Марина Александрова, ученица, восхищаясь знанием добротой, одинокая мама восьмимесячного ребенка. Его отец бросил беременную четырех лет отношений. Скажите, выйду замуж, да? Буду ли я счастливой? Да. Получится ли в будущем остаться в Германии? Да. Низкий поклон. Спасибо. Гмп Баракадзе, как можно узнать о наличии порчи и родовых проклятий? У вас есть? Надежда Сидоренко. Можно ли читать мантры и коды людям, не являющимся учениками вашей школы? Да. Не берусь ли я не за свое дело? Беретесь. Лучше этого не делать. Становитесь учеником школы. Я, кстати, вас сейчас заблокирую на канале, чтобы вас не было. Вы здесь не нужны. Станете учеником школы, потом приходите. Добрый вечер. Очень боюсь, чтобы единственный сын не попал на фронт. О, все. Добрый вечер, очень боюсь, чтобы единственный сын не попал на фронт. Он человек мирной профессии, в армии не служил. Как спасти? На территории Украины есть призывники, а есть еще территориальная оборона. Территориальная оборона, она имеет почти 2 с лишним миллиона человек. Так вот, я знаю это 100%, что проблем с набором людей, которые будут служить, настолько реализовано в Украине, что в случае, если нужно будут, то будут призывать территориальную оборону. Обычные люди, которые м -м, никогда не, не держали в руках э -э, оружие и там еще там не служили, они никаким образом и никогда не попадут на фронт. Не переживайте. Нелес Скалазуб, Скаако Дуб. Я хочется, чтобы было счастливо, чего вам божают. якую вам також. Ольга выходцев Хичи. Мира в школе только я. Разрешите попросить убежища для брата? Нет. Для брата убежища нет. Только для учеников школы. Наташа Гренцер. Очень помогает в вашей практике жизнь в течение трех лет. Как я в школе Кайлас изменилась к лучшему. И я так неожиданно, еще как вы говорили, зашла в море по горло и кружилась. Так накрутила себе женихов аж двоих через неделю появились. Теперь не знаю, кого выбрать. Вы лучший неповторимый учитель. Семенин и просто хороший человек. Тот, кто... Лучше всех ухаживает, с тем и нужно жить, но не с тем, с кем лучше секс. Смотрите, не с тем, с кем лучше секс, а с тем, который лучше ухаживает. Вот. А потом с тем, кто лучше ухаживает, и секс будет лучше. Елена Нестеренко. Низкий поклон вам за труд. И ученица школы Кайлас. У меня большая проблема со здоровьем сына. Можно помочь? За Моему сыну 24, с 6-летнего возраста, болит живот. Точка боли находится на два пальца ниже пупа. Мы очень много времени провели в больнице, так и не поставили диагноз. Если ниже пупа болит у ребенка и у взрослого, ему уже 24 года, то это говорит о хроническом гастрите. Более сильные каждый день, а лечить не знаем что. Гастрит лечите. Гастрит. Каким образом? Измените рацион питания, уберите жареное, молочное, острая специя. Переведите на вареную пищу. Часто пусть принимает пищу 4 раза в день. При этом ничего сладкого, по возможности, там минимально сладкое, минимально все вареное, побольше овощей. Начните принимать мои препараты «Гастронорм», «Лизам», «Железняк», «Чай» и вылечите. Как так? Все знают, каждый гастроэнтеролог скажет, что если ниже пупка болит живот, это гастроэнтеролог. Все раз дякую вас за нафтомную пращу, за поддержку практик Талики, це гениально, будь ласка. Добрый день, здоровье подводит, нет сил, спасибо. Пожалуйста. Может ли мама пройти обряд раскрещивания для дочери? Нет. Добрый вечер, у сынов правом паху увеличена лимфа, принимает лимфатик и протеазу НСП. Что вы посоветуете? Это скорее всего вирусное у него увеличение лимфа. Обычно это такая реакция на вирусы. Каким образом это все убирается? Есть нетрадиционный способ, народный такой. Необходимо взять одну столовую ложку на шатырного спирта смешать с поллитром водки принимать каждый день 1 столовая ложка на один стакан воды а, неделю три раза принимать необходимо пять раз необходимо выпить на протяжении недели потом месяц перерыв и Этим же компрессом прикладывать к, вот к этому паху. И вот это все исчезнет. Вера Водолей. мэр вам, уважаемый Андрей Дрич, межреберная невралгия просто замучила. Ни вдох, ни выдох. Спасибо за помощь. Смазывайте комфортным спиртом. Можете принимать там любые противовоспалительные препараты. Там, где болит, представляйте глаза. Огненные, как будто из огня глаза. Это а, метод, который взял я из своего... А, семинара, который называется Ментальные методы целительства. Мубарак Габазова. Здравствуйте, дорогой Андреевич. Скажите, если читаешь коды для детей, надо с открытыми глазами. Всегда с открытыми все читаем. И мантры, и коды всегда с открытыми. Проходите первые ступени, Я объясняю, почему. Светлана Малык, ваши защитные коды, мантры работают. Анализирую происходящее событие в моей жизни. Главное теперь материально выкарабкаться, счастья вам и вашей семье. Okay? Дредвевич, скажите, что означают цифры, постоянно вижу 22, 22. Как определять, что вам хотят сказать? Нужно цифры между собой сложить. Вот видите, 22, 22 это 4 двойки, то бишь восьмерка. Что обозначает? Если единица, это опасность вашему физическому телу. Если двойка появляется, добавится что-то в жизни. Если тройка, нужно срочно предпринимать какое-то действие. Если четверка, обратите внимание на свою семью. Если пятерка, какие-то трудности с бизнесом. Если шестерка, ваша семья требует вашего внимания. Если семерка, если семерка, ваша семья может быть ожидает переезд или кто-то будет куда-то уезжать. Если восьмерка, если восьмерка либо это проблемы со здоровьем, на который необходимо обратить внимание это может говорить о том что скоро могут быть какие-то проблемы там с сердцем там инфарк инсульт это может быть связано еще и с разводом это может быть наоборот о встрече какой-то может говорить и так далее если девятка то это финансовый доход прибыль а также нужно изменить свою концентрацию и начать что-то делать по-другому, если десятка – это единица. Ну, конечно, это все очень коротко, но можно об этом говорить очень долго. Нужно провести такой вебинар, чтобы только о цифрах говорить, о цифрах в эзотерике. Тамара Рябинина. Расскажите, будь ласка, як будто и донь седащий в ситуации зроботую почала працювати в гостелі, покое в работать киеве работы богато оплатят мало чем против а дали чем можно еще то другое пошукать еще то другое, пусть ногти делает пусть занимается чем-то таким это не работа для нее девочка хорошая сто процентов ей не надо работать парке или кем-то прислуга и так далее. Татьяна Макряк. Дорогой мой учитель, поздравляю с праздником. Пусть будет ваш дом полон добра. Спасибо. София всегда остается молодой и красивой. Спасибо. Мера добра перерой. Спасибо. Диана Облонская. Как отводить жалобщиков, кляузников, будоражущих коллектив? Их знает вся область и город. Подскажите, посадите их в кристалл. Посадите их в кристалл какой-нибудь черный. Посадите их в черные четкие. Посадите их в черный кристалл всех оденьте бусину на себе подробнее об этом я рассказал в последнем своем семинаре который называется обрядовая магия он очень интересный, двухдневный с практиками и с мастер-классами обязательно его проходите вот таких вопросов у вас не будет Светлана Краснобаева скажите, когда можно вернуться в Харьков когда его перестанут обстреливать до первого декабря можно к первому декабрю можете возвращаться, Мила Мичель как мне эзотерически помочь дочери откупиться и избавиться от булимии? Нет, нет, я сейчас не могу этого вам сказать. <coughs> есть метод разделения. Пройдите мой семинар «Обрядовая магия». Я там об этом говорил. То есть разделяем дочь, разделяем булимию и там что делать. Это Я рассказывал один час. Мне не жалко вам здесь рассказать, просто это займет очень много времени. А у нас вебинар сейчас будет подходить к концу здравствуйте. посоветуйте свои препараты при анемии и песках почках мелкие но много вообще самый простой способ избавиться от песках это вот этот нашатырный спирт Одна столовая ложка нашатыря на шатыря на пол-литра водки сболтали. после этого каждый день пьете 1 столовая ложка на стакан воды три дня пьете месяц отдыхать вот три месяца пропьете 9 дней получается Камней в почках не будет. То есть это 100% такой эффективный метод вообще выведения камней в почках и песка в почках и так далее. Нестандартный. Я знаю, как это работает, но 100% помогает. Дальше. При аномии препарат гемо-нем. При аномии очень хорошо брать руками и тереть об стену вертикальную, так чтобы руки натирались. Вот натирайте при аномии руки, аномия будет исчезать. Оставаться работать в Германии или выезжать в украинский Мариуполь и реализовываться дома в 2023 в Мариуполь. Скоро мой сын будет здоров. Сможет он вернуться к своей работе? Да. Скажите, пожалуйста, я могла навредить сыну тем, что я подарила атрибуты Кобры и Нанди. После того, как подарила фирма, начала распадаться с женой, очень ругается и начал покуривать траву. Живет в Америке. Чем могу помочь? Возможно, подарили артефакт, который был вы его купили, а тот человек, который э, его вам продал, он, возможно, его своровал. Что нужно сделать? Провести дию, то есть взять э, огнем вот так и по кругу вокруг вот этого атрибута. Попросите сына, пусть вам вернет. Скажите, слушай, тот, че, такая история, тот человек, который, я тебе подарила вот этот атрибут, пожалуйста, ты бы мог его мне вернуть. У меня там небольшая неприятность, а я тебе подарю что-то другое. Если у меня купили, то тогда не может быть. Не может. Нет. Не может быть. Это совпадение. Мы сами делаем, они все освещены. Даже приблизительно такого не может быть. Скажите, пожалуйста, если у меня замечательный мужчина зовет замуж, а я не хочу с чем-то, это может быть связано. вижу, что все женщины хотят замуж, а я нет. Я не знаю, что думать. Если не хочется замуж, не нужно выходить. Живите, как живется. Слушайте, наша жизнь нас не связана с тем, что нужно делать то, что должны или то, что хочет кто-то. Просто живите своей жизнью, своим миром, своим наслаждением. Все нормально. Вы совершенно... Вообще всегда считайте, что как бы вы ни прожили, поставьте тире и скажите, как бы я не прожила тире, я все равно прожила правильно. Почему? Это моя жизнь. Правильно, неправильно, все равно ваша жизнь и все правильно. Живите, как хотите. Видновление и жизнь поперла. Прошел эзотерический марафон. Видновление а, и жизнь поперла. Родственники в Америку зовут. Но не хочется Украину пока покидать. Какая будет жизнь в Украине после войны? Скоро, скоро ли будет расцвет? Расцвет будет очень быстрый. В Украине будет яркий расцвет. Украина будет одной из самых развитых европейских стран. Круче Сингапур. Скажите, пожалуйста, будет новая восьмая? Да, уже скоро. Андрей Андрей за дочку хотела спросить Мария Онила, Сейчас в Америке, когда им можно возвращаться и лучше обустроиться в Америке. В Америке. Вы и там, и здесь, я понял. Ну что, хороший вебинар получился в итоге. А что, есть у нас трансляция? Ага, началась трансляция. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, где можно приобрести такой посох, как у вас, только в виде собачки? Спасибо. Не знаю, можно в интернете найти? Трусарги называется такой посох. Продает итальянская компания. Можно в Италии заказать и вам передадут. Будет стоить где-то приблизительно 200 долларов. Моя дочка встречается с парнем. Он ее судьба или нет? Скорее всего он. Скажите, я смогу вылечиться, врачи не могут установить диагноз. Надо что-то делать с кишкой. И смог, смогут установить диагноз, скорее всего, вылечиться сможете. Не очень хороший диагноз. Рада вас видеть и слышать. Благодаря случаю в 2012-м знакомства с вами. Благодарю за обучение и ваши знания бесценны. Спасибо. Здравствуйте. Да, спасибо. Мы слушаем вебинар по-русски. Вот видите, значит это кому-то нужно. Итак, я желаю всем успеха. Хороший получился у нас сегодня вебинар. На все вопросы, ну на большинство вопросов получилось ответить. Я буду и дальше помогать вам находить свой путь. Еще раз хочу сказать, что в скором времени, 9, вернее, с 12 по 22 октября, 10 дней будет проходить марафон. это двухчасовое занятие утром и двухчасовое занятие вечером, где я буду работать как целитель с вами. Это целительство, которое называется – Девятый семинар целительства «Будет здоровье, будет будущее». Все это связано с тем, что сейчас в новом мире изменяется новые тела у людей, появляются какие я буду проводить обряды. Это обряды перестройки ДНК, обряды отдачи карминских долгов и так далее. Там очень много практик, я даже когда-то читал, это около, наверное, трех сотен всевозможных эзотерических обрядов и практик, которые я провожу с теми учениками, которые проходят вот такие марафоны. Это эксклюзивные практики, искореняющие причины заболеваний, прямые сеансы целительства, коррекция здоровья психоэмоционального состояния. Работа с энергетическими каналами, дыхательные практики осаны, комплексное оздоровление всех органов по системам люсин, настройка тела на вибрации здоровья, активация меридианов, комплексного омоложения, практики увеличения жизненной силы, секреты молодости и долголетия, рекомендация очищения организма и похудения, методы исцеления, эзотерическая гомеопатия. Системы выведения внутреннего негатива, восстановления психоэмоционального состояния, энергетические защиты, психи... наполнение психической энергии, индивидуальный подбор продукции, индивидуальная консультация, индивидуальная работа с каждым человеком через подключение, включая ночное время. Таким образом будет проведена комплексная работа с вами и вашим здоровьем, которая включает все элементы вашей нынешней жизни. Еще раз будьте здоровы. До свидания. Прекрасного вечера всем.